Привет, друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале Рульков ТВ. Сегодня я буду рассказывать э, один день из жизни QA-тестера на работе. Как Денис уже рассказывал, меня взяли на работу в авиакомпанию. Это была местная американская авиакомпания Spirit. Взяли меня туда сразу, я прошла быстрое интервью, без проблем. И как оказалось, что у них был большой набор в IT-отдел, и помимо меня еще взяли 13 человек. И мне повезло этим самым, потому что мы всей командой познакомились, и у нас в первую неделю был тренинг. Что мы делали на тренинге? Мы сидели в одном зале за круглым столом, к нам приходили сотрудники и рассказывали о работе. То есть в Spirit компании, в этой поте отделе, в чем заключалась работа? Нужно было тестировать непосредственно сам сайт Spirit.com. Также были различные приложения для агентов аэропорта. То есть по бронированию билетов, по, я забыла как это по-русски, delay, отсрочить полет, отменить полет, такое приложение. И был еще киоск терминал, где можно делать непосредственно чекин в аэропорту. Все это нуждается в тестировании. То есть там постоянно обновляются э, билды, и мы постоянно должны перепроверять, все ли работает. А, ну еще, конечно же, мобильные приложения, мобильный чекин. То есть по сути очень-очень много всего нужно тестировать, и людей очень мало. Когда мы пришли у меня просто волосы дыбом были, потому что думаю, Господи, я никогда в жизни не, не, не смогу запомнить все это, потому что столько информации, английский, у меня средний. Я действительно испытывала трудности с переводом, но я справилась, конечно. Значит, что мы делали? Когда нас уже прошел тренинг, мы получили ноутбуки и нас уже посадили за наши рабочие столы. У нас был ноутбук, который мы должны были забирать каждый день домой. И на рабочем столе было два монитора. То есть мы приходили, подключали ноутбук и выполняли уже тест-кейсы. А было такое, что нас разделили, нас 13 человек разделили по командам, по различным проектам. Не, не всегда мы тестировали все подряд. Кто-то одну часть задания, кто-то другую, кто-то только киоск, кто-то только мобильные приложения. А мне не повезло, как потом расскажу, почему меня поставили в loyalty команду, которая тестирует э, сайт, который будет в будущем. И наша команда должна была писать тест-кейсы для будущего сайта. Чтобы вы понимали, будущий сайт практически никак не был похож на тот сайт, который есть сейчас. Поэтому мы каждый день э, читали requirements. Бывало, что мы просто неделями читали requirements. Помимо того, что мы читаем, мы должны это все знать, запомнить. А requirements это такие вот такие стопки а 4 э, Все о сайте, каждая кнопочка, каждая буковка, все описание, картинки, все ты должен это знать потому что тебе, поэтому requirements писать тест-кейсы, эти тест-кейсы ты должен э, писать так, чтобы потом все после тебя могли тестировать. А было, были частые митинги, где мы изначально разбирали requirements, потом у нас все менялось, например, нас с митингов забирали, говорили, сейчас срочно нужно тестировать киоск, мы делаем задание, то есть как мы тестировали киоск, у нас были паспорта, то есть мы делали бронь билета, мы подходили к киоску, мы делали чекин, мы покупали билеты через киоск, мы покупали багаж через киоск, то есть целый день ты так от компьютера по терминалу бегаешь туда сюда туда сюда. Когда мы на ветер агентские вот эти все приложения тестировали, нам постоянно были такие задания, что нужно протестировать чекин, когда там самолет от cancel flight или он задерживается или еще что- то то есть постоянно и у тебя все время в каждое твое задание первым ну, приоритет, приоритет номер один то есть у тебя 10 заданий с приоритетом номер один и ты постоянно нервничаешь потому что ты ничего не успеваешь сделать. и у тебя завтра еще будет 10 заданий и при этом ты должен делать, как нам сказали, 25 тест-кейсов в день. То есть тест-кейсы там были по 15-20 шагов, да, но по времени они рассчитали, что ты должен делать 25 тест-кейсов, если ты их не делаешь, значит, ты э, прохлаждаешься. А прохлаждаться там очень просто, потому что на самом деле я была в таком коллективе, все молодые, и э, американцы, они такие любители поболтать, меня постоянно кто-нибудь отвлекал. То принесут пончики, то принесут кофе, то что-нибудь начинают спрашивать. А из-за того, что я русская, им интересно знать мое мнение. Там, а вкусно ли вот это, а вкусно ли то? И ты постоянно целый день разрываешься между работой, злым начальником и ха-ха-хи-хи. В общем, работа мне очень моя нравилась. Тест-кейсы были простые. Например, 15 шагов и... Там так написано было, что первый шаг: откройте это, все, открыл. Второй шаг: закройте это, <закрыл>, закрыл. Третий шаг, там, повернитесь налево, повернитесь направо. Там. Это я сейчас утрирую, но так было. Какие были митинги у нас? А, я просто офигевала, сколько времени они тратят впустую. Мы все изучили requirements. Мы все написали, о, о, написали пару тест-кейсов, да. А, дальше у нас. Все меняется, и говорят, что то, что вы читали, это requirements, это все забудьте, это все устарело, менеджеры из бизнес-отдела, маркетинг, они все переписали, все будет по-другому. Окей, мы собираемся, читаем requirements, нам делают презентацию, маркетинг, мы читаем и сидим, обсуждаем, 10 человек, одобряем мы это requirements или нет, есть у нас к этому вопросы или нет, а вопросы были всегда, потому что все кривенько написано, никаких картинок, ничего нет на новый requirements. То есть они, например, говорят, если э, вы нажмете вот сюда, то должно быть вот такое-то такое сообщение. То есть, э, например, дружественное сообщение. А какое должно быть дружественное сообщение? Оно может быть welcome, а может быть там еще что-то. То есть никаких данных таких тонких, точных нет, картинок нет. Иногда доходило до абсурда, мы полтора часа сидели и нас мучили, например, к такое задание. Когда открываешь сайт, у вас там, ну, вот такая, вот такая вот реклама. И до этой рекламы написано «подписаться» либо «закрыть». Ну, то есть две кнопки. И мы полтора часа обсуждаем, есть ли у нас вопросы к этим кнопкам. И вы представляете, вопросы находились... Я сижу, думаю, почему у меня нет вопросов? Как? А какого цвета должна быть эта кнопка? А какой формы должна быть эта кнопка? А закрытие? Это должен быть большой крестик или маленький? А какого размера должно быть окно? А какого размера должно быть маленькое окно? То есть я, если честно, из-за того, что у меня не было опыта в написании тест-кейсов вот в таком формате, да, а, и не было опыта, я из-за этого и не знала, какие вопросы откуда брать, но теперь, слава богу, я знаю, и вы тоже теперь знаете, значит, какая была обстановка в IT-отделе? Замечательная! У вас есть ваш рабочий стол, у вас есть кресло на колесиках, стол прекрасный опускается, поднимается, то есть ты не обязательно должен сидеть весь рабочий день. Ты можешь стоя поработать, сидя поработать, абсолютно никто не мешает. Был open office, то есть просто коробочки-перегородки между собой. Мне немножко не повезло, у меня за спиной сидела начальница. Ну и она постоянно... Так не болтать там. Не... Все должны сидеть на своих местах. Если кто-то там случайно решил поработать с нами с девочками, его выгоняли. Потом было бесплатное кофе, какао, кухня, микроволновки, все обеды, все хочешь ешь в отведенном месте, там столики хочешь ешь за своим рабочим столом, хочешь уходи, у тебя есть вариант. Единственное, что в Америке, это не так, как у нас, допустим, в Казахстане, обед не оплачивается. Например, у меня был график 8 часов в день э, рабочий, и ты выбираешь, ты можешь работать с 8, ты можешь работать с 9, ты можешь работать с 8.30, например, но ты не можешь уходить раньше 5 часов. То есть, если ты работаешь с 8, то у тебя час обеда, если ты работаешь... Э, ну, неоплачиваемому, ты можешь выбрать, час у тебя обеда или полчаса. Мне полчаса вот так за глаза, чтобы там лишние полчаса неоплачиваемому находиться, я не вижу смысла. Кто-то работал э, с 9, например, и до 5.30, кто-то с 9 до 6. .00. То есть тут как бы гибкий такой график, ты можешь сам выбирать. Когда ты уже приработаешься, там были у нас сотрудники, которые работали с 7 до 4, но они были не контракторы, они были full-time. Поэтому у них больше привилегий. Самое интересное это были каждый месяц поздравления с днем рождения. Раз в месяц, в начале или в середине месяца всех именинников месяца собирали, поздравляли и дарили тортик для всего офиса. Если у кого-то было например какая-то годовщина 20 лет вот отмечали 20 лет человек отработал в компании, ему заказали огромный торт, шарики, поздравления, все официально. потом раз в год проходит в них я тоже застала награждение yellow carpet они награждали статуэтками всех сотрудников, там лучший результат за год там всякие номинации. Тоже постоянно все это сопровождается вкусняшками, напитками, какими-то маленькими сувенирчиками, там стаканчики вся всякая всякая в тематике компании. А были еще такие ивенты, например, по пятницам нужно всем прийти, например, в клетчатых рубашках или всем прийти в зеленых носках, там, ну что-то такое, все такое корпоративное. К сожалению, я не застала этим потому что когда это все планировалось еще. Коронавирус не так в Америке был распространен. И у нас должны были быть пинг-понг, потом пейнтбол. Это все в календаре, это все отмечалось. Это все было в планах, если бы не карантин. И я так и не знаю, вы, скорее всего, это все отменили. Ну, потому что меня уволили, <смех> и поэтому я не знаю, как там дальше у них. В общем, вот такие вот э, будни э, тестера обычно ничего там сложного нет, все учат. Были те, кто вообще никакого опыта не имели э, в тестировании. У меня был опыт, но, честно говоря, все, что я там увидела, да, то, то есть для меня все тоже было новое. Единственное, что для меня было не новым, это то, что я знала принцип работы даты тест кейс как выполнять но самое смешное было что нас же всех тестировщиков всегда учили как что тайтл в баги баг репорте должен быть коротким и информативным а в этой компании им было важно по-другому пусть у тебя будет тайтл хоть три строчки ты должен написать что произошло где произошло и что должно быть то есть э, все ты должен написать все это расписать как, как есть и как должно быть, чтобы они уже сразу из тайтла видели. И для меня, не только для меня, для всех остальных тоже это было шоком, потому что мы, мы не привыкли, так, мы привыкли все это расписывать уже в, непосредственно в степах, в описании степа, но никак не в тайтле. Это для меня было шоком. Все остальное как-то все очень быстро, все понятно, все легко справлялись все, единственное, что если у вас нет английского, вы не сможете работать, потому что вы будете очень медленно все. ну как вы будете разговаривать, как, что, поэтому хоть какой-то английский, хотя бы средний уровень у вас должен быть, что вы должны будете понимать, что говорят на совещаниях, что, что от вас требуется, у меня, допустим, вот слабый английский, да, мне было трудно, потому что мне... Американцы же, они каждый, ну, по-своему скорость э, речи. И они, когда начинают говорить, они говорят очень быстро. Например, латиноамериканцев, да, я понимаю очень хорошо. Они, это не их родной язык, я могу их услышать. А вот американцы... А, это кошмар. Мой босс, Машда, мне объяснял задание три раза. Я только с третьего раза поняла. И он такой, еее, она поняла. В общем, ну, язык надо знать, учите язык, да. В общем, это был мой опыт в QA в Америке, в компании довольно-таки крупной. Я надеюсь, что не последний. В <с> общем, приветствуйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал, увидимся в новых видео, берегите себя, пока-пока!